Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как в SolidWorks проектировать соединитель для двух перпендикулярных труб. Данный соединитель применяется для соединения труб систем Джокер. Очень популярная система. Большое количество оборудования построено при помощи этой системы. Сами трубы, если вы не знаете, они не только прямые, но бывают еще и радиусные, и изогнутые под разными углами. То есть из комбинации Отдельных элементов труб, соединителей, фланцев и заглушек можно построить очень большое разнообразие различного торгового оборудования. Включая там стойки, мешала какие-то, еще что-то. Итак, из чего состоит соединитель? Он состоит из двух одинаковых частей винта и гайки на М8 миллиметров. На М8 для диаметра труб значит, 32 и 25 мм. Мы сделаем в одном файле с помощью конфигурации два вида, два соединителя с подразными артикулами будут. Так, создаем новый документ на плоскости спереди. Рисуем эскиз. Начинаем с осевой линии. Рисуем также еще одну осевую линию. Ставим взаимосвязь параллельность и ставим расстояние 0,75 миллиметров. Рисуем одну окружность и ставим габарит в 39 миллиметров. с помощью команды отсечь объекты отсекаем лишние объекты объекты и замыкаем контур так выдавливаем наш контур средняя плоскость на 39 миллиметров так вот отлично Общий габарит соединителя 90 мм и высоту и в ширину 39 мм. То есть одну часть мы уже вычертили. Осталось сделать вторую часть для перпендикулярной трубы. Здесь мы можем добавить новую плоскость. И с помощью уравнения поставить ее посередине этой дуги. Щелкаем два раза по плоскости. Выбираем этот размер. Щелкаем по уравнению. Выбираем этот размер. И делим на два. Вот таким вот образом. Теперь на этой плоскости рисуем новый эскиз. Повторяем абсолютно те же самые действия. Рисуем еще одну осевую линию. Добавляем взаимосвязь. Ставим расстояние. Это полтора миллиметра деленные на два. Отсекаем лишние части. И замыкаем контур эскиза. После чего выдавливаем. Сейчас мы померим, чтобы у нас было ровно 90 мм. У нас 88 и 49. Ну вот, да, почти 90 миллиметров. Так, теперь нам необходимо сделать эти вот отверстия. Здесь э, мы делаем сквозное, а здесь должно быть расстояние между э, центром этого отверстия 39 миллиметров и концом вот этого. Так, здесь делаем на этой плоскости отверстие сквозное. Должно быть 32 миллиметра. Здесь сделаем также 32 миллиметра. Так, здесь, наверное, нужно исправить, да? здесь поставить 0.75 и соединить эти две точки, вот таким вот образом. Да, вот таким вот образом у нас получилась одна часть нашего соединителя. Так, сохраним, создадим папку, здесь напишем часть соединителя сохраняем теперь нам необходимо сделать э, освобождение под винт с гайкой и соответственно сквозное отверстие здесь рисуем новый эскиз Ставим диаметр, ну, допустим, 9 миллиметров, и здесь допустим 12, после чего добавляем к этой плоскости касательную плоскость. и рисуем на ней отверстие чуть большего диаметра на глубину, ну например на глубину 8 миллиметров. Так, скрываем эту плоскость, сохраняем нашу деталь, создаем новую сборку. И вставляем туда уже готовую деталь. Копируем вставленную деталь. Совмещаем вот эти вот грани. И совмещаем вот эти грани. Пересмотрим, какое у нас расстояние получилось. Да, точно 1,5 мм. Так, теперь нам необходимо из тулбокса добавить винт и добавить гайку. После чего, при необходимости, можно отредактировать вот это вот освобождение под головку винта и под гайку. Заходим в папку DIN. Здесь выбираем болты и винты. И выбираем подходящий винт. Ну, например, вот такой вот. Выбираем необходимый диаметр 8. И длину, допустим, 30 мм. Щелкаем ОК. Так, здесь немного отверстия расширено. например, 17 мм. Да, отлично. И глубину можно чуть-чуть уменьшить на 6 мм. Так, теперь подберем сюда гайку. Теперь заходим в редактирование сопряжения концентричной и добавляем новую фишку, такая появилась в пятнадцатом соль, где заблокировать вращение, для того, чтобы у нас концентричное сопряжение не позволяло вращаться деталями. То же самое можем сделать и с винтом, для того, чтобы не добавлять новые сопряжения. Сохраняем получившуюся сборку. Здесь в конфигурациях меняем конфигурацию на артикул этого соединителя такой вот И то же самое пишем в конфигурации в суммарной информации. Так, все, отлично, получилось. Теперь можно сделать, поменяв размеры в другой конфигурации, вот к части соединителя на 25 мм. Открываем одну часть соединителя. Здесь мы добавляем, для того, чтобы не ошибиться, создаем новую конфигурацию. И здесь меняем э, значение. Так, начинаем с первого элемента. Здесь вместо 39 нам необходимо поставить 32. Только в этой конфигурации ставим 32. Щелкаем в Здесь также меняем конфигурацию на 25. То же самое делаем и здесь. Меняем конфигурацию с 39 на 32. А здесь меняем конфигурацию на 25. Обновляем модель. Так, все отлично у нас обновилось. Так, заходим в конфигурацию, добавляем новую конфигурацию к сборке трубы 25 мм. В описании можем вставить артикул без 32. Щелкаем ОК. И здесь просто выбираем другую конфигурацию. И вот у нас в одном файле сборки появилось две конфигурации трубы на разные диаметры. На один диаметр на 32 мм, вот на диаметр 25 мм. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, если кто не подписался. В описании я дам ссылку на скачивание архива с этой моделью еще раз всем спасибо до новых встреч!